Всем привет! Скоро у нас Новый год, и в детских садах начинают просить принести поделки различные на новогоднюю тематику. И вот я тоже решила поучаствовать, принять участие в конкурсах и сделать вот такую вот поделочку. Оно показывать, как я ее делала, я не буду, потому что я не снимала, а уже готовую, вот вполне можно показать. Это игрушка и скалочка. Делала я ее из, из фетра, ну и хотелось бы сказать, что какие сложности возникли при изготовлении этой поделки у меня, в принципе ничего сложного нет, может быть у меня машинка такая, конечно, но швы у меня плохо шила фетр, машинка шила очень плохо фетр, конечно, если будете делать такую поделку, Лучше, наверное, прошивать руками, чтобы не было таких кощков, как были у меня. Я купила фетр двух цветов. Он недорого стоит. ну Примерно 25 рублей один лист. И глазки 10 рублей стоят. И деревянные Там детальки, игрушечки. Тоже они по 10 рублей. Нам понадобились еще две пуговки. Китки, ножницы, соответственно. Это прозрачную. Я взяла и разрезала детскую обложку из блять То есть я взяла оттуда. то есть такие плотные обложки для тетради. Я взяла ее и разрезала. Потом искала выкройки. Выкроки в интернете готовых я нигде не нашла. И поэтому мне пришлось при воспользоваться такой хитростью в общем я просто э, взяла картинку вот она которая мне понравилась вот она моя свинка которую я взяла и ну, как бы увеличила ее на экране подложила сюда лист бумаги и обвела контур то есть каждой детальке я обводила контур с, просто с экрана компьютера обвела контур вырезала это все слизка. Дальше уже вырезанные шаблоны я подкладывала на, на фетр. Также обводила и вырезала. Ничего сложного здесь нет. Там все легко собирается. Шьется. Единственное говорю, если бы не накосячила у меня малинечка моя машинка, было бы лучше. Потому что нитка периодически рвалась. Получались вот такие вот узлы. Не совсем, конечно, красиво, но для детского сада, думаю, подойдет. Хитрость я вам небольшую рассказал. Это крутится ручки, они не снимаются. Я хотела сначала сделать, чтобы они снимались, но потом подумала, что детки могут потерять эти ручки, и она будет у нас без ручек с винком будет не совсем хорошо. И поэтому я их сначала на основу, то есть я их не здесь пришивала, а пришивала на первую нашу основу, куда пришивала, соответственно, Щёчки, носик, прозрачную эту вот деталь, засыпала все это с рисом, игрушечки там с рисом, вот такая вот получилась игрушечка, плюс она у нас на ниточке, ее можно повесить на елку, либо же просто куда-нибудь повесить, ну ребенок у меня доволен. Вот такую вот игрушку мы сделали своими руками и понесем ее завтра в садик. Все, до скорой встречи, всем пока.